Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И я решила записать серию видеоуроков о том, какие типы людей бывают и с какими жизненными трудностями им приходится справляться. Первый тип людей — это люди, которые убеждены в том, что они все знают лучше всех, и их мнение единственное правильное — эти люди, как правило, они очень начитаны, они действительно очень много знают, очень много умеют, очень многого в жизни добиваются. Но большая проблема в жизни таких людей, они очень одиноки и зачастую очень несчастны. У них может быть все материальное, у них может быть любимая работа, много-много денег, но им очень сложно найти близких людей. Какое чувство движет этими людьми? Конечно же, гордыня. Так как они уверены, что только то, что они знают, единственное правильное в жизни, они как бы смотрят на людей через призму того, правы они или не правы. То есть соглашаются они с ним или нет. И как правило, эти люди очень склонны подавлять других людей, убеждать их, учить, советовать, спорить с ними, доказывать и так далее. Их жизнь превращается в вечную борьбу. У них очень развит ум, но сердечко, скунжутное семечко. Им очень сложно чувствовать этот мир. Им очень сложно понимать, что я хочу, что я люблю вообще. У них вся жизнь строится на том, а как должно быть правильно. Почему такое происходит? Скорее всего, потому что в детстве такого ребенка очень сильно ругали за то, что он что-то делал не так, да, и хвалили только в тот момент, когда он либо пятерки приносил, либо сделал что-то очень хорошо. да. То есть, когда ты делаешь хорошо что-то, я тебя люблю, а когда ты делаешь плохо, я тебя не люблю. И в подсознании закладывается чувство, что чтобы быть хорошим, я должен быть идеальным, во всем разбираться. Да? Такие люди вырастают перфекционистами, идеалистами, максималистами и так далее. Итак, как же избавиться от гордыни? А, противоположное чувство гордыни это принятие это понимать, что все что существует в этом мире это правильно и справедливо все зависит э -э -э, все решает только то, каких результатов вы хотите получить а, Вот в этом вся проблема То есть эти люди, которые очень умные, они склонны осуждать людей да, за то что, вот нельзя курить, это же портит здоровье, нельзя пить, это же деградация и так далее. В них много осуждения. Но они просто не принимают этот мир, потому что не знают сути, почему люди поступают по-другому. Они не умеют слышать в первую очередь слышать, какая потребность есть у другого человека и понимать, почему он поступает по-другому, не так, как э, ты считаешь, э, что должно быть правильно. Поэтому вместо гордыни должно быть принятие и умение слышать человека. Э, в первую очередь научиться чувствовать этот мир, вместо того чтобы примерять на правильность или неправильность все в этом мире правильно все в этом мире справедливо нужно определиться с тем каких результатов такой человек хочет достичь в своей жизни да? если ты хочешь любить нужно понять а что я люблю в людях для чего мне вообще нужны люди и как даже вот тот человек, который э, мне не нравится, как живет, как он может быть мне полезен? Может ли он мне что-то дать? И что я могу ему дать, да? Чтобы у нас э, сложились как-то отношения. Э, вот таким образом. Поэтому учимся принимать, убираем гордыню. Взвешиваем свои ценности, для чего мне нужен человек, да, что я терплю в своей жизни и что не терплю, и насколько близко я готов подпускать свою жизнь того или иного человека. Самое главное для таких людей — это научиться чувствовать мир и понимать, почему люди иногда ведут себя не так, как вы считаете должно быть правильно. Здесь идет разграничение ответственности. То есть мне не нравится, как он поступает, но это не влияет на мою жизнь никаким образом плохо. Да? И поэтому я могу продолжать с ним общаться, если у нас есть хоть какие-то точки соприкосновения. В принципе, каждый человек может любому человеку оказывать поддержку, оказывать внимание. Каждого человека есть за что благодарить. И у людей, у которых развита гордыня, чаще всего такой способности нет. У них наоборот развита критика, развито осуждение. И уже на эту критику и осуждение, что я самый умный, Бог дает, знаете, как слепок. Вот пазлики совпадают. Я слишком умный, он считает, а все другие какие-то глупые, не такие. Ну и, конечно же, вокруг себя вы будете видеть через призму своего видения мира и искать только глупость людей. Да? И каждый раз себе доказывать, что да, это так, я умнее всех, и мне даже не с кем общаться в этом мире. Будут встречаться только те люди, которые ниже по уровню вас, которых есть за что осуждать, есть за что критиковать и так далее. Ну, раз у вас есть критика, значит, рядом всегда будут только такие люди, которых за что есть критиковать. И тут просто нужно понять, переместить фокус внимания. Не, не что плохого в этом человеке, да, не доказывать себе, что я умнее всех, а доказывать, что у каждого человека есть за что благодарить, и каждый человек несет что-то хорошее в этот мир. Вот таким образом. Задача таких людей ⁇ открыть свое сердце, снизить э, активность ума и впустить в свое сердце чувство любви, благодарности и принятия. Вот таким образом. Если э, у вас есть какие-то проблемы во взаимоотношениях с людьми, вы страдаете от одиночества? Пишите, пожалуйста, в личные сообщения, либо в комментариях. Задавайте свои вопросы. Можем провести консультацию. С радостью помогу разобрать вам ваши завалы в вашей голове. В этом видео проблема людей с гордыней в том, что они заслуживают любовь и доказывают себе, что они хорошие. Что они хорошие за свой ум. Но на самом деле как дела обстоят? Все люди на самом деле хорошие. И разница лишь в том, какие результаты от своей жизни вы получаете. Устраивают они вас или нет. Зачастую человек отождествляет себя со своими результатами. То есть если я не получил желаемого результата, значит я плохой. Но это не так. Действия свои мы всегда можем изменить какими бы они ни были. Даже если вы 50 лет делали одно и то же, что-то не так, даже в этот момент можно попробовать понять, что я делаю не так, и делать другие действия, чтобы получить другой результат желаемый. Поэтому человек, личность человека никак не связана и никак не оценивается по результатам потому что действия всегда могут быть изменчивы. Всем удачи в работе над собой. Надеюсь, видео было познавательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!